Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в выпуске обзор сосны Веймут. Вот такая вот сосна. Сосна прекрасно смотрится на каждом участке. Вот пошли уже почки у ней. Почка красивая. Как она выгонит, выгонит, вот и придется ее обрезать обрывать вернее здесь 7 почек на каждой веточке по 7 почек ну должна очень пушистая быть где-то будет примерно ну по сантиметров 15 будет я тогда оставлю по сантиметров 15 вообще она выгонит по сантиметров 30-40 почку и пойдут они в разные стороны Хочу показать вам ствол, очень прекрасный, гладкий ствол, очень красивый хвоя, хвоя мягкая, очень мягкая, нежная такая, не колется ничего. Вот и из этих почек пойдут ветки, которые я буду формировать. Но я собрался ее держать в, в расстоянии где-то двух метров поэтому я буду ее формировать очень красивое в общем дерево мне она очень нравится поэтому я решил снять обзор вот еще ствол вам покажу очень прекрасный ствол мне больше нравится конечно ствол у нее конечно я увидел большие экземпляры у нас в России ну она превращается если она видовая она не очень не оккультуренная она смотрится не очень красиво а это мы будем оккультуривать и она будет довольно таки красивое дерево вот видите у меня было их две одна к сожалению погибла Скорее всего из-за неприкинения. А вообще я брал семена. Семена мне прислали издалека. Один друг прислал. Зашло у меня около 500 штук. Осталось всего 300. Ну, где бы она продалась, а где-то осталась, ну в общем у меня сейчас ее практически нет, но я когда найду семена, я обязательно начну ее выращивать дальше, это был эксперимент, и эксперимент довольно удачный, опять, то есть она произрастает у нас спокойно и легко, еще хотел заметить, что сосны бывают разные, но эта сосна меня очень привлекла и... Мне она очень нравится. Главным образом из-за хвои и ствол Вот и все, что хотел рассказать вам. Всего доброго, удачи. С вами был Евгений Федимонов и Питомник Хвой на дворе.